Так, ну что, поезд боли, возвращение дьявола, Ага. тотальная жесть. Так, и что у нас тут? А, нужно донести контейнер с образцами до конца уровня. Окей. Так, стартовые кеды, и чё у нас? И убийства в ближнем бою не нужны. Возьму антибактериальную мазь, пожалуй. Да. Все, я готов. Набор карт какой-то странный пришел. Да. Главное, закупиться бы дали. Нормально. Так, давай посмотрим, что тут есть Назад. Отлично. Так, есть у меня тактический приклад. Я вам для хила. мощь повышу. О, улучшение атаки команды кто-то выбрал. Ну а я тогда ячейка эффективности команды долбана. ну давай давай так у Тека у меня есть возможность вот эту хрень поставить. Я могу дополнительный молотов что ли купить? ну да. Ну да так набор инструментов возьму Я на всякий случай погнали okay. самодельная бомба не, не нужна ну че, все готовы молотов можно купить но если все готовы, то погнали. Кто-то прям побежал вперед, атаковать. Сигарта. Не ходим. Так. Не шатаемся. Я никого не вижу. Ты кого там видишь? Выстрелила. Они как жили, так и остались У нас тут что-то было? Нет, вообще ничего нет, да? Mm, да вроде нету. Пустые места. Mm, патронов дофига если хочешь патроны можно. Взять. Ну да. Патрошки Медики. Mm, дверка. Дверка волшебная, mm. я побежал вперед. Mm. Они что-то там ищут, до сих пор. Врагов нет. Отлично. Блин, Дигл это классная история. А мне мать, В смысле? Дигл. Сходи, там кто-то решил огонь сделать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О! Отлично. Медики, медики, медики. Дробаши. Куда ты прешься, дурнина? Я тут обрез валяю. Ушел. Какой? Этот огонь взял, кстати. Ну, обрез валялся там. На базе. Вот а -а -а. а ты же говоришь, фига обрез какой. Я вот спрашивал, какой обрез. Сжать их. Да уберись ты, господи. Так. Меня еще с другой стороны атакуют. Идите нахрен. Чего вам не имет то всем? О, мертвяк. Еще мертвяк. Так. Ты знаешь, лежит мертвяк. На нем мертвяк. Фигак, фигак. Еще мертвяк. Как там было про хомяков, но это уже не важно. Ой, сейчас а рванет повстя, вас. Повстя. Оу, он не только у нас рванул. Так, отлично. Я тут решил популеметить. Тихо. Это была хорошая идея, что там делаешь и не пом... Так, это что у нас? Глок. Нет, Глок мне не нужен. Так, а здесь что-нибудь есть? Снайперская вся. О, кстати, у нее есть бинт. Прикольно, у нее там у снайперки есть супер пупер бинт и Так, там что-то А для дробаша. Не слоняемся тут. Да ты посмотри -то. так Так, okay. стоп, нас где-то обходят. Да, нет, вроде. Пулемет есть нужен. Mm -hmm. Не, не нужен. Патроны. А вот патроны. Да, пригодятся. Пулемет, конечно, в обвесах, но. Мне винтовку больше нравится. Так. так, отлично. О, контейнер с образцами я забрал. но все, держи его, короче. Нам его до финала нужно донести. Кто взорвал? Какая паскуда? Я взорвал. Сколько а че? зря взорвал. Чуть меня не убил. Пошли нахрен. Так. Где тут? Снизу что ли? Никто не открывал. Не. Так, открываю ящичек. Взрыв пакеты. И бинты, дробашек. Где-где-где ты открывал? А, вот О, здесь. Вот Сейчас полетит. Ну чё? Готовы страдать? Так. Фига их там. С Порвался. другой стороны ползут Капец Капец Да Орду с деглом не перебьешь Я тебе так скажу Ну да Очень сложно Так, у меня с патронами Все Сейчас. Толстячок Взорвался толстячок Патроны снизу есть. У меня с патронами все сейчас хорошо. Что происходит вообще? Да ты офигел. Так. Так, а он же кстати, Плевалка. Убрали. Да, вроде бы все. Так, патрончики, еще патрончики. Даваться надо. А что, у меня один бинт что? О, набор инструментов. Я открыл. Что это такое? Это миниган? Какого хрена? А почему я раньше его не мог взять? Это миниган. Круто. О а чем мы, чем мы прикалывались? Целляк есть. Ну окей, я сейчас поставлю миниган. Ухует! Ты... Полетели! Ип! <laughs> Ворона заберем? Ворон, ворон напугали. Давай, давай. <laughs> <laughs> Жесть, поперли! У тебя там бесконечный меня... патрон. Ну не очень. А oh, перезаряжусь. 200 с хреном патронов. Ну этого хватит. Учитываешь его топ ты, ты, ты его не можешь возьмёшь. перетаскивать, да? Или он типа там останется на этом месте? Нет, видимо, все. Видимо, он тут так и останется. Фига себе. Ты можешь его забрать? Мне вроде Чтобы не говорят, говорит. Установить как забрать. турель. Ну, то есть, только установить, окей. Okay. <связать> Значит, он здесь штука. останется. Mm -hmm. А ты получается против. Которая поднял? была нужна <связать> собой. <связать> да. Да. А я не yeah, сразу если... заметил, что я могу его набором открыть. <связать> ага. Вот, а когда набором открыл, уже все, волна прошла. Электрошокер. А тут, Познали, ничего, хорошего тут ничего хорошего нету, иди. Иди, входи. Тут вообще ничего хорошего нету. Иду, иду. Что so ты sorry. в меня стреляешь? Ну что, вот что? Закрываем. Да. Успех. Икс. И чё у нас? Пять бонусов получено, кстати. Угу. Mm -hmm. Шикарно. Ну, да, держим их. Мы даже толком и не дошли. Так, и что у нас? 26 очков снабжения. Нормас. Шикарно.